Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в гостях у радио Люберецкого региона участник клуба городских поэтов «Старый кот» Ираида Саяпина. Здравствуйте, Ираида! Здравствуйте! Очень рада быть у вас в студии, очень рада принять участие в радиопередаче. Отличного всем настроения! И хорошего всем дня! Итак, ваши стихи очень глубокие и философские, вместе с тем они очень легкие и невесомые. А порой, порой они даже очень игривые. Хотелось бы начать нашу с вами встречу с того, чтобы наши уважаемые радиослушатели немножечко познакомились с вашим творчеством, и вы нам что-нибудь почитали бы из любимого. Да, конечно, я с удовольствием прочитаю, начну, откроем эфир одним из таких философских стихотворений, размышления о жизни. Называется «Я так люблю». Я так люблю красивые закаты, Романтику тускнеющего солнца, Как в детстве было принято когда-то, Луне молодке показать червонца, Вдохнуть с улыбкой ароматы лета, Сплести венок из васильков влюбленно. Прекрасно поле русское одето, На фоне голубого небосклона. Я так люблю послушать ностальгию, В тиши оставшись, тета а тет с собой, Смотря на снимки сердцу, дорогие, Вести неспешно диалог с душой И размышлять о том, как жизнь прекрасна, Как важно не жалеть об уходящем. Таков закон, и звезды даже гаснут, так важно быть счастливым и настоящим. И через годы, как наступит осень, я Полю расскажу свои секреты. Мы вспомним Васильки и Льна Покоса. Сгрустнется, что началось наше лето. Меня всегда интересует... Такой важный вопрос. Я не пишу стихов, поэтому, наверное, меня он очень интересует. Скажите, пожалуйста, когда все началось и как? Когда вы начали писать стихи? Началось все совершенно удивительным образом. Я всегда смеюсь на эту тему, когда у меня спрашивают. Частый вопрос, кстати. Я, наверное, больше полагаю, что стихи начали писать мною потому что иначе не объяснить их появление в моей жизни, так как первое стихотворение написала только сразу тогда, буквально как научилась писать физически. То есть это был где-то примерно семилетний возраст. Когда-то просто играя во дворе своего дома, я села в машину к своему папе, нашла у него в бардачке ручку, листок. Сначала стала рисовать. А потом как-то вот так вот внезапно мне захотелось что-то написать. Было лето, начиналось, и как-то все было вокруг настолько проникновенно, что как-то во мне это прям все всколыхнуло. И я села и задумалась. Вообще, на самом деле, с раннего детства думаю над вот этим вот, над этой философией, над тем, что жизнь уходит, над тем, что мы взрослеем. Уже тогда меня посещали эти мысли. Хотя я еще была фактически совсем маленьким ребенком. И, кстати говоря, могу процитировать даже те строки, которые мне пришли тогда. Я их помню запомнила на всю жизнь. Крылатые дни улетают, а с ними и юность моя. Однажды весенней порою я вспомню, какой я была. И вдруг засмеюсь от восторга, назад отмотаю года, и будет стоять предо мною счастливая юность моя. С этим стихотворением связаны не очень как бы, такие э, приятные воспоминания, потому что когда я решила поделиться тем, что его написала я, мне, естественно, не поверили. Это было в школе. А во сколько лет вы написали такой стихотворение? Семи, в семилетнем возрасте. В семилетнем возрасте. Да, 7 mm -hmm. лет ребенок написал. Поэтому я и говорю, это они начали писать мною, они, видимо, со мной родились и жили и живут по сей день. Потому что я сейчас понимаю, мне в том возрасте было очень обидно, почему мне не верят. И для меня это даже стало каким-то неким таким этапом. сложно Было психологически очень сложно. То, что... Не верили даже родители и сказали мне, ой, да успокойся ты, доказывай всем, не занимайся глупостями. То есть, а я всем хотела, всему миру доказать, что это нигде не списала, не услышала, что вот это внезапно вот так вот пришло. И на какое-то время я периодически затаивалась, прекращала писать. Это не один этап такой сложный был у меня в жизни, их было много, то есть я то писала, то забрасывала, то опять писала. Как-то так. Сейчас понимаю, почему мир не принял эти строки, потому что сама адекватно оцениваю ситуацию, что для семилетнего ребенка удивительно написать в целом размышления о том, чего он еще не видел в жизни. И не испытывал. И не испытывал. Но получается, что все же, наверное, я верю в то, что мы живем на этой земле не один раз. Скорее всего, моя душа уже где-то было связано с этим творчеством, и да. я пришла на эту землю уже просто готовым, с готовым багажом своих каких-то эмоций, знаний, и... как-то так. Вы так типа, сейчас рассказываете о вашем детстве. Каким оно вообще у вас было, детство? Детство мое началось в не очень простое время в целом. Это был 86 год, но, в принципе, когда началось, то еще было все нормально, потом вот уже это перестроечное время. Я родилась и выросла в Дагестане, в Махачкале. Как известно, там были очень нехорошие события в годы Чеченской войны, это все очень рядом, то есть Чечня там под боком, постоянно были слышны эти выстрелы в горах. И неоднократно я становилась невольным участником всяких неприятных событий, какие-то эвакуации школы постоянно, какие-то моменты такие, что я, например, ходила в школу а, через площадь, которая потом, как выяснилось, была заминирована уже как полгода, а, в то время ее заминировали, когда а, там делался ремонт. И мы жили как раз за площадью в тот момент, площадь оцепили, вызвали из Москвы спецподразделение, ездил робот, выискивал взрывчатку. Там было столько тротила, что рвануло бы просто полгорода, наверное если бы вовремя ее не разминировали. То есть, вот эти какие-то перепития, какие-то события, страхи какие-то. За мной однажды взорвалась машина, буквально взрывную волну я на себе даже ощутила. Ну то есть она не близко, но достаточно как бы для того, чтобы меня хорошенечко подшатнуло к забору. То есть я помню хорошо, как трещали окна, когда взорвали дом пограничников в Каспийске. Это такие очень сложные события, дом пограничников, военнослужащих, в основном русских. И вот там эти истории, когда кто-то вышел погулять с собакой случайно ночью, потому что она очень скулила и просилась. Да? Кто-то уехал ночевать случайно каким-то родственникам, то есть случайно люди, оставшиеся в живых. И была одна женщина, которая похоронила там троих своих сыновей, и э, мужа, она сама тоже была военнослужащей, и э, действительно, ее вот это вот тоже героическая история того, как она потом восстанавливалась после этого, и она потом встретила другого мужа, и родила троих детей, и сочла это тем, что ей просто Господь дал жизни как бы второй шанс, да? но в любом случае такие воспоминания не проходят. Может, кстати говоря... С этим тоже связана и моя впечатлительность, какие-то такие моменты, что mm. тонкое, тонкое мироощущение, наверное. То организация. Да, наверное. то есть вот когда ходишь по каким-то граням, у меня однажды также была история, когда мне чуть не украли, просто вот чуть не посадили в машину. В момент, да, в тот момент это было нормой, очень там много людей воровали, увозили на территорию Чеченской республики, это было наряду везде. И я как-то шла занятия брейкдансом и просто спасла случайность, мальчишка, который занимался вместе со мной, он просто кинулся меня отбивать, хотя. Это было и безрассудно, его могли туда, ну, и так и начали заталкивать тоже, но он этим выиграл время. И следом шла преподавательница с экскурсией с детьми, и они закричали громко, когда увидели, что что-то происходит такое противоправное. И нас, собственно говоря, покидали на обочину, эта группа людей села в машину и уехала, а мы остались на обочине сидеть под впечатлениями. И чудом остались живы. Ну, по сути, да. Это как бы можно, можно считать фактом моего второго рождения. У меня много таких моментов было в жизни. Я как бы человек, не обделенный божьими испытаниями. Они повсеместно сыпались с разных ракурсов мне на голову. А что-то счастливое можно вспомнить? Какое-то счастливое воспоминание из детства? Ну, самое счастливое воспоминание, наверное, что несмотря ни на что, как бы, в целом, я как сказать, человек добрый, да, вы, ну, выросла добрым человеком. А, а детство, ну оно детство. В любом случае, конечно, были какие-то моменты наряду вот с этими какими-то плохими событиями. Были моменты хорошие, конечно, это какие-то там мероприятия, там, которые проводились, да, ну, опять же. Любовь близких, моей бабушки, моя бабушка для меня это такой прям маячок царствия небесное из детства, она в принципе в целом, я могу сказать, что воспитывала меня она и очень много мне дала, являясь человеком очень добрым, жертвенным по жизни. Она и в меня это все вложила, то есть вот с ней связано просто море масса каких-то. Я так понимаю, что я ваше имя послужило. тоже, да? Это имя да. ваши бабушки. Это я просто знаю, листая ваш да, инстаграм, да? да, да, да люди да. современные. Да. Угу. Мое имя, это имя, да, моей бабушки. К сожалению, каких-то таких вот. Я была ограничена в принципе в детстве в каких-то перемещениях именно из-за царящей обстановки вокруг, то есть в основном мое детство проводилось, было затворничестве, собственно говоря, дома по часам по определенным, то есть, меня из школы встречала, бабушка провожала туда же, это было вплоть до девятого класса, уже будучи взрослой, чем взрослее я становилась, тем было более опасно, потому что все-таки это Кавказ, он тоже какие-то э, диктует свои правила. Это было нормой там, и в основном, конечно, самым любимым занятием моим было чтение, потому что тогда у нас не было ни интернета толком, ни каких-то таких, ну, только что телевизор, но, в принципе, я увлекалась, конечно, я увлеченно читала всякие детские книжки и перечитала и там и сказки, и самые самые такие воспоминания, как я залазила на крышу тутовника, у нас во дворе рос огромный тутов... огромное было тутовое дерево просто, на которое залазишь чистеньким, аккуратненьким, а слезаешь оттуда весь чемасов, перепачканный черный. Это... Это постоянно да, вызывало бурие эмоций у взрослых, потому что нужно было там все стирать, а с тутового дерева пятна они не стировались. Но вот я бывала, там даже засыпала в тени этого дерева, на этой крыше, э, с книжкой. Хотя, может быть, это где-то было местами опасно. У нас крыша граничила, получается, с территорией завода, там на другой стороне с ремонтного. И вот я, в принципе, там как-то мечтая, заглядывала туда, смотрела, как там работают люди. И вот лежала с книжкой. В основном всегда было очень солнечно, можно сказать, даже жарко, это ж юг. Жила в пяти минутах ходьбы от моря, тоже приятные воспоминания, связаны с тем, что я имела возможность каждое утро перед школой там на море бегать. Мы бегали вместе с моей соседкой, которая являлась моей одноклассницей, потом приходили, принимали души и уже шли в школу. То есть какие-то вот такие вот яркие солнечные моменты. Яркого солнечного вы рассказали очень мало. В основном что-то такое очень сложное, какие-то Преграды и задача стоит главное выжить, я так понимаю. Но вы же о чем-то мечтали? Вот меня интересует, когда ребенок растет в таких условиях. Он же о чем-то мечтает. О мире, о спокойствии. О глобальном. О глобальном, мире, о спокойствии. О том, чтобы люди прекращали гибнуть. Потому что когда слышишь эти истории, с детства, получается, становишься стариком. Я очень понимаю людей, которые выросли вот именно в таких условиях когда да. окружает неспокойная обстановка, какие-то там войны. И очень, думаешь, быстро том, что всё, очень быстро и взрослеешь Ты да. понимаешь цену человеческой да. жизни и цену миру. Да, да, да. У меня было, ну, были стихи, которые именно связаны были с Чечней тоже. Так, на тоже это все писалось там в пятом классе, ну, то есть глазами совсем ребенка, да? о сколько горя, сколько крови несла Чеченская война. И над гробами, что из цинка, детей рыдали матеря. Их горе было безутешно, сменялись дни, годы шли, но как водой воду они кромешным детей увидеть не могли. Их дети столько натерпелись, отвоевав всем людям мир, как в мясорубке все вертелись, дождались свой кровавый пир, зимой холодные замерзали, голодными ходили в бой. И за кого же их терзали? За мир, но только не за свой. Могилок их полно по свету, на них уж выросла трава, Больней, наверное, потери это нету. Ах, как судьба была, ты не права. За что погибли те мальчишки, которым было 18 лет? Как немного страниц недочитанной книжки. На них излилось много бед. Мир строю жизнями своими. Не видя до смерти свой дом, и с размышлениями моими я открываю книги том. Война и мир, как это страшно. По Потел холодок, прошел что-то... Война, как это все же, ну, немножко перепутала строки. К война, как это все же страшно. Спокойный мира, что-то ты нашел. Ну, вот какие-то такие вот. Они, а конечно, не совершенно Это, это пятый класс, да. В пятом классе вы да. написали вот такое глубокое стихотворение. Да, ну оно, конечно, с точки зрения стихозложения, если его разбирать, оно очень просто языком написано. Много очень там сорных словечек употребляется оборотных, но в целом это как бы такое душевное влияние, наверное, да. Да, я могу сказать, что я, получается, с того самого детства стала совершенно душой совершенно взрослым, зрелым человеком, который уже тогда учился нести ответственность за свои поступки и никогда не бросать свои слова на ветер. И в целом, наверное, по жизни я и руководствуюсь этим всегда. А кем вы мечтали быть в детстве? Мечтала быть актрисой. Честно скажу, но никому это не нравилось. Говорили тогда, особенно консервативно, все взрослые говорили, актриса это не профессия, актриса это вообще ничто. Вот. А по вашему мнению, можно детей научить писать стихи? По моему мнению, можно научиться стихосложению. То а есть, дать ребенку он... инструменты, он научится рифмовать слова, да, как-то так. Он... Рифмовать можно, да. Можно научить именно правилам каким-то стихосложениям, но не факт, что эти стихи будут душевно наполнены, то есть э, все-таки есть еще какой-то фактор слыша, Есть большое различие между тем, как просто э, заниматься рифмовкой, да, и между тем, как э, именно писать. Ну, то есть это... в этом есть разница. Завершая тему детства, давайте послушаем. Я знаю, что у вас есть стихи о детстве, и они прекрасны. Yep. Давайте послушаем, какое-нибудь ваше одно или два стихотворения да, о детстве, которое вы хотели бы нам сейчас прочитать. Да? Давайте, давайте с детство, резу мячиком, не уже. Как не гонись. Снюсь себе девчушкой С белым зайчиком. Мячику во сне плечу. Вернись. Не вернется. Время прочно ночь. Жаль, что нет совсем пути назад. Ведь в душе я тут же все детсадовец. Обожаю снег И листопад. Зайчик мой На чердаке В коробочке. Знаю, он тоскует обо мне. Сломана на нем для песен кнопочка. Ниточка порвалась на спине. Я порой, устав от скучной взрослости, Гость на чердак к нему спешу. Посидим в обнимку с ним под звездами. вспомнимся о взрослом, о прошлом потужу. Сколько, друг мой, изменилось всякого. Но ты мне дорог будешь, да сиди. У вас таких немало, одинаковых, только мой из детства, он один. Такое вот. И еще одно бы хотела прочитать, хорошо. Очень дорогое моему сердцу. Оно такое автобиографичное, можно сказать. Называется «Хотелось бы шагнуть обратно в детство». Я думаю, что каждого посещали такие мысли, да, Марин? Да, порой бывает. Хотелось бы шагнуть обратно в детство, Где гладит бабушка по спинке перед сном, Где так уютен и надежен дом От всех печалей, где объятия средства. Лет в десять бы шагнуть и отдохнуть От всей житейской тягостной рутины Нарисовать там детские картины И на руках на папинах заснуть. Развесить всюду яркие гирлянды И помечтать под снегопад в огне. Я бы послушанна пробыла бы вполне. В ангину соды полоскала гладью. Увидеть папу живым и молодым И думать про себя. Он мой красавчик. Показывать ему больной свой пальчик И заливаться смехом озорным. Погладить по его щеке рукой, сказать да ты колючий ведь, не бритый. Надеть костюм на Новый год не сшитый. В стихе на праздник путаться строкой. Но не вернуть тех лет, начались вдаль. А так хотелось подрасти скорее, Ведь взрослый очень много умеет. Но как наивно детская печаль. Мне очень да. нравится уважение стихии о детстве это правда это очень красиво спасибо хотелось бы вот какой вопрос задать писательство для вас это то что вас утомляет или то что вас наполняет просто у всех же по-разному это то что меня наполняет вы знаете порой бывает так что я сажусь писать например да и тема для письма, она не зависит от моего внутреннего настроения. То есть иногда есть некоторые такие моменты, когда мне грустно, и я могу писать веселое что-то и тем самым настроение себе поднять. Угу. А иногда в состоянии веселого настроения, такого наполненности, полета, приходят какие-то строки, когда хочется погрустить. Да? Вот. Но грусть это светлая. Я не знаю, как это понятно или нет. То есть это не значит, что у меня от этого упадет настроение после написания, но это именно то, что вот как, вот, как посидеть, как что-то послушать, да? как, как вот проникнуться какой-то мелодией там, или чем-то еще, вот то же самое, так и написать вот грусть и а, пойти дальше, вы... Это наполненность. Вы заставляете себя писать стихи, то есть это, или это просто, просто приходит, а вы записываете? Никогда не заставляю, но могу сказать, что всегда желаю. Ну, как, как тоже, как вам объяснить? У меня в силу занятости, она у меня большая на самом деле, и вот в силу этой занятости у меня не так часто бывает время именно сесть спокойно и пописать. И поэтому, когда оно у меня появляется, я просто сажусь и пишу. При этом я даже иногда не знаю тем. Ну, вообще, хочу сказать, что бывает по-всякому. Бывает так, что я могу ехать или идти, и просто бум, и мне пришли какие-то строки. Что вы делаете в этот момент? Достаю, достаю диктофон, диктофон? Да, угу, я достаю диктофон, просто начитываю вот этих вот несколько строк, они, как правило, служат началом, и они служат дальнейшей темой. И вокруг этого начала развивается, потом обрастает тема уже, и обрастает строками само стихотворение, но тогда, когда у меня есть время. То есть у меня порой бывают такие заготовки в телефоне, и я к ним возвращаюсь, когда у меня есть именно возможность. А когда время. есть время, это написание от руки или на компьютере? У меня текстовый редактор, так как все-таки я не всегда имею тоже ручку когда у меня есть время вот например там куда-то еду иду тоже мне просто текстовый редактор мне удобно очень потому что если это например тетрадка ну вообще по-всякому бывает естественно тоже бывает и в тетрадке но в тетрадке это бывает черкнуто перечеркнуто потому что так они все равно не бывают так что вот они прям раз и легли вот точно все равно какая-то некая редактура авторская она всегда бывает или там например мысль не так раскрыл, или на Например, ты хотел сказать одно, а потом в целом читаешь и понимаешь, что донеслось немножко другое. И вот ты какие-то моменты вот эти, чтобы сакцентировать именно внимание на том, на чем было важно, ты их редактируешь. Поэтому текстовый редактор в этом случае, он очень удобен, комфортабелен с точки зрения, ты написал, тут же стер и в общем-то как-то вот так. Какие-то должны быть условия для написания стихотворений? Я имею в виду, должна быть тишина, или должна быть музыка? Нет. Вообще ничего Вообще не должно, ничего. Быть. Никаких, условий не не не должно. Раз... Никаких условий для меня не должно быть. Меня я могу писать буквально даже вот на ходу вокруг там шумный город, а я могу строчку за строчкой идти шаг за шагом, просто набирать в этом текстовом редакторе, потом отвлекаться на переход дороги, да. там засовывать, там, например, телефон в сумку, доставать его, и опять идти шаг за шагом, просто строчку за строчкой писать. То же самое касается там, если это какие-то вечера, там, да хоть дискотека, хоть там, не знаю, пляж хоть там, хоть как, неважно. А у вас есть какие-то любимые темы? или что приходит, да. то вы как бы записываете? Есть любимые темы? Конечно. Какие? Самая любимая для меня тема это вот как раз о детстве, либо любовная лирика. Причем если что касается любовной лирики, почему-то э, я люблю писать больше, наверное, с грустной подоплекой стихи. Они трогают, они. Они же всегда глубже. Они это глубже, же понятно. Глубже, они глубже, они очень цепляют, особенно я люблю вот эту тему, которая крутится вокруг любви, которую не удержали, не сохранили, и насколько это важно, потому что многие люди не, ну, понимают только ошибившись в жизни, да, что любовь – это такой же организм. Любовь, она… И дар. Да, это дар свыше, это дар, в, в этом, кстати говоря, вот в целом есть очень хорошее такое выражение, что любовь это Выражение, кстати, Льва Толстого, и в целом я не то, что поклонник его творчества, но некоторые высказывания очень даже заходят. Любовь это то, что можно подарить, при этом оно навсегда останется у тебя в твоем сердце. Может быть, это недословно, но то есть, но это действительно правдиво. Любовь мы дарим. Она а еще он сказал: дословно. Счастья в жизни нет, есть только зарницы его. Цените их, живите ими. Это тоже в тему счастья. Поэтому, да, Лев Николаевич Толстой будет актуален всегда. Да, в да. любую эпоху. А можно что-нибудь послушать из вашего любимого? Вот как раз из любовной лирики. Из любимого, прямо из любовной лирики. Я хотела именно как раз про то, что любовь как это желаете. отдельный организм. Конечно. И про то, что ее можно убить, и убить безвозвратно, к сожалению, и тогда никакие средства. То есть, ну, это фактически как человек, как покойник. Вот. Не стало, и хоть... В голос вой, ничего не меняется. Называется «Мне не хочется больше тебя обнимать». «Мне не хочется больше тебя обнимать. Прости». Очень тихо всегда умирает земная любовь. И, казалось бы, были едиными два пути, но смогла разделить их стена из обидных слов. Непонятно, зачем убивать, а затем стенать». Поздно к Богу уже вопрошать, Все ничтожны мольбы. Он однажды давал на двоих нам уже благодать, Для любви и для мира, Но не для словесной стрельбы. Не проходят бесследно обиды, Ведут в тупик. Унижение, раны, Все можно, конечно, простить. Только что до любви, Тут хоть вой, Хоть срывайся в крик. Здесь вердикт однозначно печален, Не воскресить. Мне не хочется больше с тобой Никуда идти Надевать для тебя самый яркий Красивый наряд ли бабочки счастье, Ничто не трепещет в груди И глаза, как когда-то горели Уже не горят Мне не хочется больше тебя обнимать Прости Лист надежды последний нещадно ноябрь сорвал Ты меня Не проси Не держи а совсем отпусти. Не собрать нам осколки. Смирись, что меня потерял. Такое вот стихотворение. Оно очень тяжелое, но это действительно то, что цепляет и заставляет задумываться. Опять же, хочу сказать, что такие стихи пишутся там не для того, чтобы э -э, вогнать в грусть или там людей демотивировать, а для того, чтобы наоборот... Э -э чувства зажигались внутри, что нужно беречь вовремя. Могу сказать, что после прослушивания хочется просто помолчать и послушать музыку без каких-либо комментариев. И даже не задавать дальше вопросов, а просто насладиться каким-то моментом. Ну, давайте продолжим беседу. Вы участник клуба городских поэтов Старый да. год, И живете вы не в Люберцах на самом Нет, деле. Да. Как же вы попали? И... Что дает вам нахождение в этом клубе, участие в нем? Как попали все, инстаграм, как-то периоды такие в жизни, да, что мою страницу находят, мне находят люди, как бы и не только даже люберцы. И я сама вот в прошлом году, например, участвовала в международном конкурсе поэзии и поэтических переводов. Он проводится при поддержке президентских грантов называется берега дружбы я стала там сначала номинантом затем дипломантом в номинации поэтический перевод я была приглашена за счет президентских грантов в Таганрог в Ростовскую область под Таганрогом у нас вот проводился там финал этого конкурса по итогам этого конкурса, так как я стала дипломантом, я вошла в поэтические сборники переводов, мои некоторые стихотворения были переведены на другие языки, я сама вошла как переводчик именно... А, давайте остановимся на этом. Да? На, на какие? Ваши стихотворения, вы сказали, были переведены да? на другие языки. Да, на украинский, и белорусский. Здорово. Так. Да, они теперь существуют в сборниках. Очень интересно, кстати говоря, слушать поэзию, вообще смысл поэтических переводов в том, что там должен быть соблюден ряд формальностей, то есть автор должен наставить обязательно правильное сложение, то есть автор должен сохранить ритмику полностью авторскую. А полностью образность, несмотря на то, что, конечно, там работа больше идет с синонимами, но их нужно правильно, четко подобрать. То есть нельзя так, чтобы там совсем переначить и добавить много своего, все-таки должно быть вот это вот, да. А, кстати говоря, вот если найду стихотворение. А это сложно заниматься переводами стихотворений? Я первый раз, да, вообще занималась. А я могу сказать, что мне очень понравилось. Почему? А мне очень понравилось, потому что ты как бы примеряешь на себя какие-то чужие ботинки, ну то есть иными словами, а вылетаешься. Я переводила э, стихотворение тоже с белорусского, с украинского. Одну девчоночку переводила ей только 18-19 лет Дворянская Полина. Ну такие достаточно для ее возраста, тоже глубокие стихи. На самом деле там узнала очень много талантливых людей. Переводила уже женщину более опытную такую, бело... на белорусском она пишет. К сожалению, переводов с собой у меня нет, вот как-то я не подумала над этим. Я думаю, мы с вами еще встретимся. Да, но одно из моих стихов, которые перевели на украинский, я могу прочитать. Называется оно «Звезда», что самое интересное, когда слушаешь его в прочтении на украинском языке, ты, ты там не понимаешь часть по части, что там. Ну ты понимаешь, что это твое стихотворение? Ну то есть полностью соблюдена вот в таком же порядке ритмика, такая же длиной строфа, столько же слов, как бы и в целом, ну, как будто ты не знаю, смотришь на себя со стороны, что ли, то безумно интересно. Там были также переводы из армянского, из азербайджанского, из каких-то языков малых народов и. Ну, вообще, конечно, то, что делает этот конкурс, это чудесно, и в этом году я тоже подала заявку на участие, будем смотреть, что из этого получится, я уже отправила подборку своих стихов, ну, то есть, как бы, конечно, надеюсь на то, что в этом году удастся тоже. Ну, давайте Давай. мы с удовольствием, я думаю, послушаем стихотворение, которое вы представляете на этот конкурс. Угу. Ну, которое вошло в сборники только на украинском языке, Хорошо. называется, как «Звезда» оно называется. Когда по прошествию лет Подкрадется усталая грусть И память начнет сподвигать Написать мемуары Открою окно и вздохнув Прошепчу, ну и пусть Хороших моментов прожито Ведь было немало Сегодня весна И как прежде захочется петь С улыбкой спою что-то очень Любимое ранее А что до души? Ведь душа не умеет стареть И так же все молодо Будто как двадцать сознания. Весной зацветает у дома сиреневый куст. Он помнит еще, как я в косо Плетала банты. Вдруг вспомнится воздух Пенящий И сладкий на вкус. И то, как на танцах Мне часто дарили цветы. Про все напишу. Пусть мои прапрадети прочтут. Посмотрят на фото чайного цвета глаза. Для них по весне На сирене цветы зацветут, Когда уже в небе Моя Засияет звезда. Все, наверное, поэты как-то пишут в вот таких моментах тоже. О будущем. О следе, который останется. В принципе, каждое стихотворение, конечно, Которое рождается, оно по-своему уникальное, И все равно оно остается. Это пишется людям, это какой то все равно оставляет след жизненный. А вот, возвращаясь к вопросу клуба, в вашем понимании этот клуб, он помогает улучшить писательское мастерство человеку? Или это всего лишь клуб по интересам? Ну, как бы я думаю, что Андрей, он работает над вопросом на именно в части образовательной деятельности и помощи тоже. Он постоянно как бы, какие-то идеи высказывает, но то, что поддержка есть, то, что Андрей как организатор молодец, то, что всегда радостно сюда идти, ехать, что создается такая атмосфера дружелюбия, доброжелательности всегда, и это всегда заряжает. Я, например, Каждый раз просто лечу, как на крыльях. Для меня эта дорога. Ну, в принципе, тут недалеко, на самом деле. Если садиться на ласточку... Если то только это... в принципе, да. Ну, нет. Но если садиться на ласточку, то это 2 часа 15 минут э, езды. То есть здесь э, по Москве люди бывают, передвигаются больше. Так? Mm. Вот. Э, пролетает дорога быстро. Самое главное, mm. это настроение. Я всегда рада здесь бывать. Еще очень интересно, вам нравится самой читать свои стихи или вы любите, чтобы их кто-то читал? Двоякое ощущение. И то, и то нравится, во-первых, могу сказать. Ощущение разное. Когда кто-то читает твои стихи, это как будто взгляд на себя со стороны. Я иногда, когда слышу свои стихи в прочтении других людей, и иногда вот так вот сижу, вот так и думаю, это я написала вообще, ну, то, то есть я слушаю и от этого тоже испытываю какие-то эмоции, а потом думаю, это я написала, как я вообще это написала, ну то есть даже. Это в положительном ключе. Положительно. Положительно. Нравится. Да, нравится, нравится, нравится, нравится. Из тех, кому нравится. Хорошо, тогда. Наверное, такой вопрос еще задам. Mm -hmm. У вас есть какие-то любимые авторы вообще? Да. В целом, конечно, не без этого. А Очень... вы вообще считаете, что надо на ком-то учиться? Или надо делать только то, что ты сам считаешь нужным? Mm -hmm. То, что у тебя изнутри идет? Нет обязательно нужно учиться однозначно и прогрессировать нужно всегда человек он вообще в целом он рожден для того чтобы улучшать себя и пространство вокруг себя то есть вот если некоторые там Авторы могут допустить ляп, и им очень не нравится, когда им указывают на этот ляп, то я не из таких. Я очень люблю объективную адекватную критику, я на нее очень хорошо реагирую, потому что это своего рода урок для того, чтобы завтра стать лучше. То есть, как бы, если эта критика объективна, и мне ну прям конкретно приводят какие-то аргументы за то, что она объективна, а не просто это субъективное какое-то мнение, да. А, то я прислушиваюсь и стараюсь э, так не делать. Я считаю, что учиться все равно имеет место быть. А есть какие-то авторы на примере которых вы с сами учились? Нет. То есть вы никому никогда не пытались подражать? Подражать нет, нет, хорошо. Подражать хорошо. Нет. Тогда просто кто ваш любимый автор, не знаю, писатель, поэт, все равно. Ну поэт из, из классики я люблю Есенина. Некоторые моменты есть, нравится из Маяковского также творчество, хотя он достаточно тяжелый, очень много критики в его адрес всегда было. Тяжелый именно в плане ритмики, в плане стихосложения, но он, в любом случае он гениален, это, это, да, это без, это, сомнения, это без, без сомнения, сомнения, просто он гениален. Сом... Да. да и гениален. Э, Впечатляет очень его стихотворение, оно, наверное, близко мне, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Вот в этом стихотворении раскрыто, наверное, все, я не знаю, как вот он писал его все-таки на каких-то автобиографичных рассуждениях о своей жизни, просто многие авторы сталкиваются с тем, что они думают вообще, а надо ли делать то, что я делаю, и зачем я вообще тут, и зачем мне дано творить, и зачем я творю в целом, вот. И здесь он ответил на этот вопрос. Может быть, и его когда-то, как автора, беспокоил этот вопрос. И тут вот он его раскрыл, что если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь обязательно нужно. То есть, в любом случае, если ты делаешь что-то хорошее, я против каких-то моментов, которые за гранью цензуры, которые учат злу, да. И так, мне кажется, его немало, и все-таки нужно больше склоняться на светлую сторону туда и стараться работать над собой поближе к добру, да? То есть, если бы вы встретились с Владимиром Владимировичем Маяковским с целью отужинать, то вы бы его спрашивали про его творчество, да, и да? его роль. В современной поэзии. Да, да, mm -hmm. да. И еще было бы интересно все-таки по большей части э, классики они писали свои автобиографические стихи, или все же нет. Потому что вот у меня, например, творчество состоит э, и из автобиографических стихов, и вообще нет, не из автобиографических. То есть у меня очень много стихотворений рождается наряду с этим, которые основываются на собирательных абсолютно образах из жизни моих друзей, знакомых каких-то вот, то есть вот такое вот. Угу. По вашему мнению, литература способна изменить мышление человека? Да. Да. Я убеждена, в целом я очень люблю творческих людей, я убеждена, что они какие-то особые люди. Я имею в виду добрых творческих, которые пишут именно не из-за границ, цензора, но бывают, да, которые злые пишут за да, цензуру, да. ну, которые пишут вне цензуры, да, которые пишут какую-нибудь похабщину, таких, кстати, сейчас очень много современности. И они тоже считают это творчеством, они имеют право так считать, но также люди имеют уже свое внутреннее право либо прислушиваться к этому, либо не прислушиваться. А вообще, если люди творческие, которые пишут о любви, пишут о чувствах, пишут о природе, это особые люди, особые в плане. И восприятие мира, и доброты душевной, и ранимости, я могу сказать, наряду с этим, потому что творческий человек очень ранен. Да, очень, ранен. Да, очень ранен. А как вы видите себе современного поэта? Меня интересует, наверное, цели и задачи современной поэзии. То есть вы всегда склоняетесь, я так понимаю, на тему добра, что поэзия, да, творчество, литература, она должна показывать, что такое доброта. Светлая сторона, да, да. и как-то да. к этому призывать, да. но это из ваших, я правильно понимаю? Да, да, или наоборот, даже как какие-то вот высказывания такие вот, если что-то не нравится мне, например, что происходит в мире, да, чтобы это побуждало, да, самих людей в целом, там, не прямым текстом, а самих людей побуждали, побуждало как-то к тому, чтобы как-то сделать мир лучше, да. Вы нам хотите почему-то да, хочу... сделать мир да, лучше. Да, да, ну не то, что как, как мир лучше, а вообще оно называется картина мира. В целом о современности нашей. Хорошо. Давайте послушаем. Сейчас музыка небольшая. Разве это картина мира, где Запомнил. правит брай? Кто же угольной, краской? Испортил холст Где единство былое У братских стран Палачи поджигают между ними мост Как же просто Историю вытоптать в пыль Где единым народом Шагали в бой Осквернить а непорядочным словом Быль и поставить на здравых клеймой сгой. Как же страшен тот мир Что рисует зло В нем тормашками вверх Вся земная суть, где найти доброты, чтобы полкило, Нужно маленький остров порой обогнуть. И сегодня, когда очень шатко жить, Выход веры, что теплится все же в нас, Нам в веках заповедно мир любить. Как же важно уметь это делать сейчас, Хотелось бы узнать, что вы считаете самым ярким эпизодом в вашей литературной карьере? Самым ярким эпизодом. Но... что вы цените больше всего? Я не знаю. Вы рассказали. Ценю здесь. то, что, наверное, все-таки я вот на долгие годы забросив творчество в период с где-то 18 и по 30 лет. В 30. Нашла, себе силу, нашла в себе силы понять, что я без этого в целом не могу жить. Ну, то есть я, конечно, в этот период какие-то у меня бывали, там, рождались стихотворения, но это не было на постоянной основе. Вот. А в 30 я решила, что просто я хочу писать постоянно. Ну, то есть не то, что хочу, а мне это необходимо. То есть без этого я не живу, и я поняла, что до 30 лет я как-то что-то делала не так просто. Вот. Это, наверное, самый переломный момент мой. И где-то. Осознание того, что да. надо писать, да, да, И что вы можете донести, да. и вас да, будут да, слышать. Да, и что меня будут слышать. И где-то с два с половиной года назад я завела инстаграм-страницу, хотя я сначала очень стеснялась. Для меня декламация стихов была просто каким-то за гранью просто каким-то действом. Я никогда не думала, что я это смогу, что я это осилю. Я долго не могла воспринимать себя на камеру. Я сейчас смотрю первые свои работы, очень удивляюсь. И для меня каждый раз это было сродни подвигу. Это было столько переломных моментов. То есть э, я очень работала над собой. Вот. Конечно, в тот момент, когда я уже поняла, что я спокойно реагирую уже и на камеру, и спокойно уже могу там не таратория я раньше вообще стеснялась потому что не знала как это все будет восприниматься в целом и э, я старалась быстрее проговорить как-то свои стихи да потом естественно уже со временем это все выровнялось и за два с половиной года я уже конечно вот вы видите то что вы видите я уже совершенно спокойно со своими стихами могу выходить на любую площадку общаться да. с людьми, и э, мне это очень нравится. Люди действительно меня воспринимают, слава Богу и спасибо Господу за каждого человека в моей жизни. Я вижу, как меня поддерживают, э, я вижу, как реагируют на меня и на мою поэзию. Это, наверное, тоже своего рода дар, и вот, например, мы говорили о многих испытаниях в жизни, да, все. как ни странно, я очень благодарна им, потому что именно они по большей части сделали меня вот этим человеком, которого вы видите сейчас. У меня внутри в определенные, в разные этапы ввиду этих обстоятельств постоянно происходила какая-то переоценка ценностей жизненных. И в этой переоценке я на мир сейчас смотрю просто, я во многом аскетично, могу сказать, <свят> вот, смотрю просто на многие вещи, не люблю какие-то жизненные дрязги и распри, особенно в бытовых вопросах, я люблю когда все гладенько, я люблю, чтобы люди чувствовали себя комфортно и в моем обществе, и в то, в то же время и мне важно чувствовать себя комфортно, поэтому с определенного момента я научилась фильтровать, свое общество, то есть не пускать к своей ранимой душе и к своему сердцу тех людей, которым там делать нечего. Ну, то есть раньше я пускала всех, очень много обжигалась из своей доброты. Вот, сейчас все-таки с этим пожестче, ну, сейчас и я уже, и большая, и другая, и я начальник, поэтому мне необходимо ввиду своей деятельности все-таки иметь э, такую а как вы совмещаете карьеру в свою семью и вот писательство? отлично все это существует в гармонии потому что это через... всё всё времени, часть все часть меня хорошо. да бывает mm -hmm. порой сложно все хорошо да слава богу я стараюсь везде но все у вас умещается и все очень здорово все mm -hmm. умещается все очень здорово я еще помимо этого занимаюсь спортом я очень активный человек по жизни имею активную жизненную позицию я занимаюсь и боксом и занимаюсь и фитнесом mm -hmm. просто да, и жало руки, залом mm -hmm. да и уроки вокала и занимаюсь джампинг и э, в общем-то и плаванием тоже немного, в основном это аэробика. ну плавать тоже люблю, то есть как-то я везде вот успеваю. И, и борщи варить тоже. То есть, если... Этот, этот вопрос интересует. Но это пока еще есть сила Я понимаю, что они все равно когда-то... Они не вечные. Пока об этом вот, не надо думать. Да. Пока есть силы, думать. я беру все вот Всего мне побольше. В сегодняшнем дне всего побольше. Вот он начался. Сегодня чудесный день, дорогие друзья. Сегодня чудесный день. Да. Скажите, пожалуйста, вам в соцсетях присылают видео, где люди читают ваши стихи? Да, да. Вас это радует? Очень. Какие вас это вызывают чувства? Очень. Мне всегда вот, стрепе там, с любовью, радостно очень. Бывает, присылают деток. Начинаются какие-то праздники, 9 мая, там какие-то утренники. И я вижу, дети читают мои стихотворения. Это невероятное какое-то чувство просто, или там, например, птицы, да, они вроде, казалось бы, и в нашем кругу там, и я их хорошо знаю, и раз, например, отмечают публикации, там, прочни мое стихотворение. Очень приятно всегда. И это значит, что творчество живет, это настолько радостно, мне конечно, кажется, для автора очень. вообще нет больше счастья. Конечно, конечно, когда твои стихи читают. В школах читают и представляют меня как автора, то есть вот идет там съемка школа или детский садик и автор стихотворения Ираида Саяпин, то есть я где-то звучу в каких-то стенах. Образовательных учреждений да, уже, это что? же серьезно. Каковы ваши творческие планы и мечты? Творческие планы и мечты? Ну, во-первых, в целом обязательно в этом году выйдет книга, уже пора быть сборнику. Uh -huh. Это такая самая Прекрасная. основная цель. Да, обязательно будет презентации этой книги. И будет и в Люберцах здесь презентация. И, думаю, может быть, я и в своем городе тоже ее устрою. Вот. Но это думаю, что это все ляжет на вторую половину года где-нибудь после лета. Сейчас, в данный момент. Ну, в принципе, в целом, стихотворений у меня хватает, уже хватит даже и на два сборника. Вот. Ну, пока я соберу один. Уже есть там и наметки, и задумки. И есть даже иллюстрации некоторые. Вот. Иллюстрация у меня замечательный мой родной художник, моя сестренка, которая живет в Крыму. Она мне будет рисовать обложку с моего портрета и будет рисовать по разделам эти иллюстрации. Книга будет из разных тем. О детстве, о любви, философия Вот эти разделы будут иллюстрациями. Перекрытым. То есть книга уже собирается. Книга уже mm -hmm. собирается, да, она в процессе. Спасибо, кстати, всем, кто помогает, потому что люди мне помогают. Сейчас уже порядка 16 тысяч рублей, кстати говоря, собраны именно от людей, которые являются моими почитателями моего творчества и просто друзьями, и вот периодически я получаю какую-то вот такую помощь. Мне очень приятно каждого, кто помог выпуске этой книги я упомяну в этой книге обязательно чьей поддержки она вышла вообще в целом мне это очень приятно даже потому что действительно творчество оно должно быть любимо и все-таки такие вещи должны создаваться именно при поддержке людей потому что они выходят для людей конечно в принципе такое вот мнение Почитайте нам, пожалуйста да конечно такое Подзанимус уже, да? да У -у -у. Называется примета. Сейчас музыка закрывает. Сто первый раз позабуду от дома ключи. Вернусь и в зеркало стану кривляться. Примета. Глядят в окошко от солнца указки лучи. Со мной случилось аж тридцать четвертое лето. Так сложно верится. Может быть, это сон? Вчера у школьной доски рисовала круги и доли. И был мальчишка соседский в меня влюблен. Носил портфель, разлюбезно, за мной по школе. Мелькают цифры. 2020 год. Подумай только. Я деточка прошлого века. Где мы не знали, что может ответить год нам на вопросы быстрее самого человека. Тот век был славный. В кармане всегда пятак. На аппарат с газировкой, где разные льют сиропа. Ботинки брата нанашивать, это вообще пустяк. Там с ребятнёй выставлялись простому калейдоскопу. А если рядом соседка имела уже телефон, такой изящный, где циферки черном на белом круге, то разрешалось порой даже сделать с него дозвон по делу веском очень, к примеру, своей подруги. Со мной случилось немало падений, излетов, побед, дипломов, опыт, работа и даже прекрасные дети. Но я кривляюсь, как прежде, не чувствуя этих лет, вернувшись взять, что забыла. Положено по примете. это была очень интересная беседа мне очень понравилось с вами разговаривать мне понравилось наше знакомство и мне безумно, Марина зовите ее, я всегда буду рада хорошо, спасибо вам что вы согласились прийти желаю вам творческих успехов удач нашим радиослушателям напоминаю что сегодня у нас в гостях была поэт и участник клуба городских поэтов Старый Кот Ираида Саяпина спасибо вам, Ираида всего вам доброго и вам, дорогие друзья, хорошего дня. До свидания. Всего доброго.